Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем канале Сладкий Персик, и сегодня у нас не совсем обычный выпуск. Мы не будем ничего готовить, а будем заниматься уборкой. А как вы знаете, я на кухне готовлю часто. Как минимум два раза в неделю мы снимаем рецепты для вас, а еще и сами едим. Поэтому кухня у меня пачкается максимально быстро. У меня очень много уже грязных вещей накопилось, например, кухонные полотенца, всякая там столовая посуда, вытяжка, ну, точнее фильтр от вытяжки, ну сама вытяжка тоже правда, грязная. Поэтому сегодня мы все это с вами будем чистить. Я как раз на Wildberries нашла вот такой вот пятновыводитель, он же отбеливатель EasyClean. В отзывах пишут, что это просто лучший и топ пятновыводитель, который отмывает вообще все. Вот мы как раз его с вами и протестируем. Начнем мы с полотенца, которое испачкано свеклой. Мы вчера готовили розовую окрошку, и теперь сегодня мы будем его тестировать. Надеюсь, что пятновыводитель справится с этой проблемой, потому что свекла обычно отстирывается ну, не очень-то и легко. У нас внутри лежит вот такая мерная ложечка, с ее помощью мы будем насыпать. Здесь написано, что нужно обязательно использовать горячую воду 90-100 градусов и а, добавлять 1-5 мерных ложек в зависимости от загрязнения на 1 литр воды. Давайте мы положим сейчас 3 вот сюда на дно. Порошок мы кладем на дно, потому что он у нас кислородный, и когда мы зальем его кипятком, кислород будет подниматься снизу вверх, тем самым он должен разрушить вот эти вот пятна. Поэтому сейчас мы вот так вот кладем наше полотенце и заливаем все это кипятком. Прям очень интересно посмотреть, что же в итоге получится. Я как будто бы участвую в опытах в школе на химии. Мы там делали опыты, Мне сейчас примерно такие же чувства, интересно, что получится в итоге и как это все будет выглядеть. Ой, посмотрите, уже пена начала появляться. что нужно еще воды немножко добавить. С ума сойти. А оно -а -а, все шипит. Я как будто бы зелье сейчас смотрю. У меня еще шляпу такую. Я буду похожа на ведьмочку. Блин, это очень круто. Мне сейчас интересно перевернуть и посмотреть. Что там происходит с нашими пятнами? Вот аккуратненько. Обратите внимание, я щипцами пользуюсь, потому что э, боюсь, что группы мне не повредились. Ой, блин. Аккуратненько, переворачиваем. Уже даже сейчас почти пятен не осталось. С ума сойти. Ты посмотри, она почти чистая уже. Я же была свекла. Посмотрите, вот здесь были пятна от свеклы, а сейчас ничего нет. Вообще рекомендуется вещи таким образом замочить и оставить на 3 часа. Потом мы их достаем, отправляем в стиральную машинку и стираем как обычно. Но у меня пятна, видимо, свежие, потому что они только вчера поставились, они еще не успели, видимо, въедться в ткань, поэтому мне хватило всего лишь... Наверное, 3 минуты даже, чтобы пятна полностью удалились. Поэтому в стиральную машину я отправлять не буду. Я сейчас это полотенце просто проплащу и отправлю сушиться. Потому что оно идеально чистое. Теперь мы с вами попробуем отмыть вот этот очень грязный фильтр от вытяжки. Посмотрите, это просто очень-очень грязно. Ну, вот с этой стороны видно, что я его периодически мою. Но мы вчера и сегодня жарили стейки, поэтому он вот жирный. Даже руки жирные, посмотрите. Мы его значит сюда кладем. Насыпаем наш изи-клин вот так вот сверху порошок на фильтр. Я думаю, достаточно, да? что равномерный слой у нас был. И теперь точно так же наливаем кипяток. Я воду кипячу в чайнике и прямо с чайника наливаю, потому что в кране у меня не такая горячая вода. И мне очень интересно, что будет проходить сейчас, потому что я видела, как это шипит с полотенцем, и это, блин, было очень прикольно. Смотрите, мне кажется, грязь прям как будто вышивается водой, вымывается, да? Смотри, а, а здесь уже все чисто, с сойти. Это просто... Я в шоке, если честно, потому что кажется, как будто бы у меня фильтр отмылся лучше, чем антижиром, который специально для кухни. Я сейчас его переверну в другую сторону. Аккуратно щипцами. Оп пусть он еще там полежит пошипит пена опять поднялась и видно да что жир который был э, в этих в ячейках у фильтра он весь оказался здесь вот снаружи то есть пена она такая уже грязная прям жирная так просто практически идеальный чистый фильтр его можно оставить полежать еще, наверное, минут на 10. Давайте оставим и посмотрим, что с ним будет. Я думаю, что он у нас отмоется и будет выглядеть так же, как только мы с магазина принесли вытяжку, потому что я его таким чисто не видела никогда. И теперь нам осталось потестить столовые приборы. Мне кажется, тест кислородного пятного водителя удался, но мы все-таки еще попробуем очистить столовые приборы. Этот набор нам дарили на свадьбу. Это мельхиоровые столовые ложки. И, честно признаюсь, я их вообще практически никогда не чищу. Наверное, за 10 лет я их чистила... Ну, раза три. Поэтому сейчас мы попробуем их почистить с помощью пятного водителя. Значит, кладем. Контейнер можно использовать любой, главное, чтобы они полностью поместились. Теперь наливаем сюда литр кипятка. И теперь добавляем одну мерную ложку нашего пятного водителя. И сразу начинается магия, просто... Это средство не вызывает аллергии, оно не содержит хлора, поэтому оно безопасно, и можно стирать детские вещи, цветные вещи. И вам даже у нас кошка пришла, чтобы почувствовать запах. Она спала где-то далеко, и сейчас пришла поближе и сидит мухой. Мы оставим столовые прибор и так полежать примерно на 40 минут, и потом посмотрим, что получилось. А я вам напомню, что вот там у нас лежит фильтр от вытяжки. Он уже лежит минут 10, и сейчас мы проверим, насколько хорошо наткнулся. Ого, это, конечно, интересно. Просто, просто вся грязь вышла наружу. Мне как-то в жизни такой чистый не был, мне кажется. Я его сейчас сполосну просто под обычной проточной водой в душе. У нас душ маленький, поэтому снимать там неудобно. И вот эта вот вся грязь, которая здесь вот на поверхности налипла, она выйдет, и вытяжка будет у нас идеально чистая. Я промыл фильтр, посмотрите. Мне кажется, это просто, просто шикарно. И теперь посмотрим, что через 40 минут осталось с нашими ложками. Я надену сейчас перчатку. И вот, посмотрите, они тоже уже выглядят намного лучше, чем были. Ну что, мне кажется, наш тест удался. Мы отмыли и кухонную вытяжку, и столовые приборы, и кухонное полотенце от свекольного сока. А это довольно сложно. Поэтому я поставлю этому пятному водителю Изи Клин 5 баллов. Он точно работает, и если вы тоже хотите попробовать, потестировать и купить такой же, оставлю ссылочку и в комментариях под этим видео, и в самом описании. Если вам понравился наш обзор и наш тест, ставьте, пожалуйста, лайк этому видео, и если вы хотите, чтобы я протестировала что-то еще, пишите в комментариях. И всем пока!